50 метров с ремонтом в жилом комплексе Южный склон на Бытхе. Я сейчас нахожусь на улице Дивноморская. На ваших экранах Белый дворец, Сириус. И это, собственно, Южный склон на Бытхе. Он состоит из трех домов. К дому можно подойти как с улицы Дивноморская. Сейчас покажу вам. Лесенку я здесь живу в соседнем доме. Здесь отделение Сбербанка. В общем, с инфраструктурой. Здесь проблем нет. Неоднократно делал видеоролики про район Бытха. Ссылка на полный обзор выскочит в правом верхнем углу. Киса Хромая, кто тебя обидел? То есть вот мы с улицы Демноморская. Проходим. Спускаемся несколько ступенек есть вход как с улицы единоморская так и это кстати котельня так и с улицы бытха котельня на все три дома коммунальные платежи кстати тут совсем небольшие напомню что вот в этом доме у меня продается 105 метров с балконом с потрясающим видом на море по цене. Всего 10,5 миллионов. Вот в этом доме в Южном Склоне есть тоже двушечка с ремонтом. И вот второй вход. Плотненькая, конечно, тут застройка, но цена вас приятно порадует. Здесь вот в соседнем доме есть детский садик. И это, собственно, улица Бытха. В общем, это практически низ Бытхи. Рядом с санаторий Металук с морской водой. До моря 10 минут пешком. Там же тропа Теренку, автобусная остановка, рынок, две гимназии. В общем, все в непосредственной близости. А мы идем смотреть квартиру. Чистый подъезд, в доме лифт. У нас тут целый детсад. Дети, Привет! Как вам тут живется, а? Нет. Весело вам тут втроем, да? Нет. Только тесновато, да? Поэтому квартира продается. Я нахожусь на застекленной лоджии. Она же такая мини-детская комната. Здесь теплые полы. Висит турник. Окна витражные. Есть и открытый балкон. С видом на закат. Общая площадь 50 метров. Это еще одна детская комната. Вот Зал. Окна тоже витражные. Такой мини-кабинет. Есть кондиционер. Кухню сделали вот таким образом. По всей квартире, кстати, теплый полы. и прихожая, совмещенный санузел. Статус жилое помещение, конечно же, с пропиской, можно купить в ипотеку. Полная стоимость в договоре, цена всего 6500.